Сидят на уроке дети в классе, и вдруг откуда ни возьмись, шум, грохот, дети испугались, учительница тоже. И в дверь врывается Вовочка, весь запыханный, весь в снегу, весь мокрый и злой. Учитель спрашивает Вовочку, Вовочка, что случилось, почему ты опаздываешь на уроки? А Вовочка ей отвечает, Вы знаете, Марья Ивановна, на улице такая пурга, я сделаю шаг вперед, а меня сдувает назад на два. Я сделаю два вперед, а меня сдувает назад на три. Учительница в шоке, такая вся расстроена. Вовочка, ну как же ты добрался тогда до класса? Эх, Мария Ивановна, вы знаете, я так устал идти. Я шел-шел, шел, шел. В итоге я устал, плюнул и решил домой пойти, Мария Ивановна.